Привет YouTube, с вами Валентин и наш очередной видеообзор. И сегодня я хочу рассказать вам, как вернуть деньги с сайта AliExpress, если же вы, вы э, приобрели себе товар, а он по какой-то причине вам не подошел. Значит, выбираем мои заказы, вкладку и переходим на наш товар. В данном случае я себе заказывал э, тактическая сумка для переноски ружья и она оказалась на, на несколько сантиметров короче от заявленных продавцом. Значит, вот мы видим, если перейти на данный товар, то видно, что значит данная сумка, описание данного заказа, сколько она стоила, когда я заказал, и мы можем перейти на вкладочку в сам магазин вот стоимость данной сумки 28 долларов 60 центов. А вместе с пересылкой она мне обошлась почти в 32 доллара. И продавец заявил в описании товара, что данная сумка длиной 100 сантиметров. Вот видно. Но на самом деле она оказалась где-то 96 с половиной сантиметров. А так как ружье у меня ровно 100 сантиметров, то оно у меня по факту не поместилось в эту сумку. Значит, в этом видео я расскажу вам, как вернуть часть денег за товар, а не полностью всю сумму. Так как не вижу смысла пересылать товар обратно, потому что это достаточно дорогое удовольствие отправить в Китай гривен 300 будет стоить, а может и дороже поэтому э, есть смысл просто возместить какую-то часть суммы а потом попробовать эту сумку либо продать, либо же кому-то из друзей подарить в общем, ну, я предлагаю вам такой вариант значит, чтобы э, осуществить данный возврат нам надо еще раз проверить вот мы просмотрели описание что отличается от заявленного по факту делаем фотографии этой э, сумки э, с рулеткой вместе показываем размер э, значит дальше мы есть у нас такая вкладочка открыть спор нажимаем эту кнопку открыть спор и у нас появляется такое окошко и чтобы начать процесс спора, мы должны выбрать проблему. Точнее, рассказать сайту Алиэкспресс о нашей проблеме. Значит, выбираем. Чтобы начать спор, выбираем «Да». То есть, получили ли вы заказанный товар? Выбрали «Да». Дальше. Выберите свою проблему из предложенных ниже вариантов. Отличие по цвету, размеру, дизайну или материалу. Подходит следующие разделы мы просто пропускаем и дальше мы видим номер 2 здесь указано пожалуйста укажите ваше предложение по решению спора общая сумма заказа обошлась в 31 58. и следующее окошко ваш запрос на возмещение мы не указываем Полный возврат денег полный возврат денег а указываем частичный возврат средств и пишем в данном случае давайте укажем что это будет ну скажем 20 долларов постараемся вернуть как можно большую сумму вот и останется что где-то там 12 долларов у нас останется что мы якобы приобрели эту сумку за 12 долларов то есть в итоге, как бы, мы сможем ее потом продать. Итак, мы выбрали частичный возврат средств и прописываем саму сумму. Опять-таки, всю сумму нельзя прописать, потому что в таком случае вам придется товар возвращать, и вам за пересылку товара туда в Китай никто не возместит деньги. То есть вы останетесь в минусе. Без товара еще и в минусе, если вы просто вернете товар. Поэтому в данной ситуации я выбираю вернуть часть денежных средств. вот мы указали 20 долларов хотите ли вы отправить товары обратно возможно вам придется оплатить стоимость доставки Нет. и последнее окошко мы должны описать нашу проблему что же произошло значит так как я не писать здесь надо на английском обязательно и английский я знаю очень очень плохо а точнее я его вообще не знаю я пользуюсь google переводчиком я ввожу простой текст, чтобы оно переводило достаточно просто и дословно. И потом отправляю этот текст, копирую, отправляю продавцу. Значит, старайтесь писать как можно проще и, так сказать, указывать как можно важнее на какие-то мелкие детали. То есть, например, вот сумка, даже если на сантиметр. Короче, вы указываете, там пишите, что вот, к примеру, я рассчитывал, что она будет такой длины именно. Она оказалась, короче, у меня не помещается мой товар. В данном случае я так и написал, что у меня ружье там 100 сантиметров, оно теперь не помещается в эту сумку, и э, я теперь не могу ей пользоваться. То есть, верните мне э, часть денег, э, возместите, э, потому что я не смогу этой сумкой уже пользоваться. То есть, ну, в таком варианте описал, значит скопировал и отправляю. Значит, скопировали текст, вставили. Дальше обязательно надо сфотографировать товар вместе там, с линейкой или ру рулеткой, чтобы показать истинный размер. И вставить эти фотографии, добавить сюда же. То есть там есть внизу кнопочка. Мы нажимаем и загружаем фотографии. Ну вот, выберем, к примеру, вот эти фотографии. В общем, я загрузил фотографии. Фотографии загрузились. Мы нажимаем дальше кнопку. Отправить и отправляем наш спор на рассмотрение продавцу и службе AliExpress. Вот, загрузилось. У нас указано в ожидании утверждения спора продавцов. И дальше смотрите: на рассмотрение продавцу дается 4 календарных дней, дня: 23 часа 59 минут. То есть, ну, где-то 5 суток. Если в течение пяти суток продавец там, не посмотрел, забыл, то вам автоматически возвращаются эти деньги. Или же он может э, подтвердить спор, согласиться и вернуть вам деньги. Или же он может отменить спор, указать свою причину. И потом вы уже будете решать с самим сайтом Aliexpress. Э, как вам правильно вернуть ту или иную сумму. Или же вы сможете договориться с продавцом там немножко на меньшую сумму. То есть процедура вот таким вот образом. Значит, оставайтесь. Дальше будет. Я продолжу, когда э, вернутся деньги. И покажу вам, где они находятся, и где это будет показано. Итак, Прошло 9 дней с момента, как я значит, открыл спор по возврату денег. И продавец вернул мне все-таки 20 долларов, чему я был очень рад. Вот сумма, которую я заплатил за саму сумку-чехол. И как же теперь посмотреть возврат? Мы заходим в данные. Это мои заказы. Выбираем мой заказ и посмотреть данные. Значит, мы переходим, видим номер заказа, статус завершено, напоминание: спор закрыт. Опускаемся немножко ниже, смотрим сам заказ. Выбираем платеж. Появляется у нас цена и сумма, которую я оплатил за этот товар 32 доллара. Это я округлил 31,58, грубо говоря, 32. И немного ниже вот видна информация о возврате средств. Мы видим сумма возврата 20 долларов и процесс, как происходил. Вот 12 числа я открыл спор, написано «Ожидается возмещение». Потом 12 числа была обработка возмещения. И 21 числа, то есть через 9 дней, возмещение завершено. Мне пришла смс и мне деньги поступили на мою банковскую карту. Ровно 20 долларов чему я был очень рад, так как я эту сумку все-таки не продал, а оставил ее, потому что я буду ей пользоваться. Так как в сложенном состоянии ружье не помещается, но в разложенном состоянии оно отлично туда помещается, как раз для транспортировки мне подходит. И грубо говоря получается, что я заплатил за данный чехол всего лишь 12 долларов. Это было примерно 150 гривен на тот момент. Вот. И э, учитывая то, что такой чехол у нас в Украине стоит около 1000 гривен. Плюс-минус 100-200 гривен. То я остался очень доволен. И даже более того, на тот момент, когда я платил этих 32 доллара, это была одна сумма в гривнах. Там что-то примерно... Примерно что-то там 300, 320 гривен, что-то такое. А когда я э, востребовал возврат себе э, 20 долларов, то курс доллара вырос, и мне пришло даже там на несколько гривен больше уже обратно, если переводить в гривни. То по факту мне этот товар, э, я за него вообще не за, не заплатил как бы ни одной гривны. То есть, ну вот так вот получилось. В принципе, я доволен. Можно сказать, что это такой подарок был для меня. Всем спасибо. Если будут вопросы, обращайтесь, пишите в комментариях. Если понравилось видео, ставьте ваши лайки. С вами был Валентин. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.